Доброе утро. Я Дмитрий Складцов, директор по развитию. Предпосылки, да, ну такие общие слова. Я думаю, что вы уже понимаете, чем мы занимаемся. То есть есть некое разделение процессов управления. Таир, наш персонал, финансы, то есть именно менеджмент. Именно управление Таир требуется. Определенных навыков не просто знать, как устроено оборудование, уметь его ремонтировать, а требуются какие-то специфические навыки по организации работы. Сюда же там идут и навыки использования или внедрения, или подготовки к внедрению информационных систем управления ремонтами, тоже менеджменты. Поэтому такие специфические знания ну, нужно как-то подтягивать. Но при этом, когда спрашиваешь руководителей, в первую очередь, на больших предприятиях, какие проблемы в области ремонтов, очень часто люди зацикливаются на финансовых проблемах, то есть нет денег, на том, что нет запчастей, не хватает людей, то есть какие-то очень ну, примитивные, скажем так, банальные проблемы, не связанные с управлением. Да? Поэтому мы рассчитываем на то, что вот как раз наша помощь как консультантов внешних она помогает осознать руководство и внедрить собственно правильные процессы, да, не просто там, ремонт, а да, именно процесс организации. То есть консультанты в данном случае такие внешние люди, которые помогают руководителям, специалистам быстрее реализовывать те самые рядовые процессы управления ТАИР. Поэтому, да, собственно, мы с 2004 года у нас проект «Кто не знает», то есть мы были сначала сайтом, потом стали компанией, потом стали сайт компании журнал То есть сейчас много направлений, о которых мы, собственно, поговорим. Ну и сегодня акцент на том, что у нас есть возможность проходить дополнительную подготовку, у нас есть свои курсы, которые позволяют подтянуть какие-то базовые знания. Соответственно, независимо от того предприятия, на которого вы работаете. Опять-таки, в чем наша идея, поскольку проекты бывают разные, мы про них поговорим. Не всегда проекты... Есть, скажем так, содержать специалистов стать в статье нашей компании, ну, как бы не очень эффективно. Поэтому у нас такая идея – это собирать некое ну, сообщество людей, которые занимаются этими темами, вопросами организации. Ну и, соответственно, из тех специалистов, которые прошли такие стажировку, подготовку, возможно, реализовывать какие-то отдельные проекты, когда эти проекты стартуют. Ну, у айтишников есть такая мода, да, то есть так называемые фрилансеры, которые собираются на какие-то большие задачи, потом расходятся каждый по своим местам. Ну, опять-таки, да, в настоящее время у нас есть идея, есть на следующий год большие планы как раз такого рода специалистов, из которых мы хотим построить такой кадровый лидер. Все это называется у нас сообщество «Отросветаир», то есть отдельные компании, люди, которые представляют эту так называемую «Отросветаир». Ну, на наш взгляд, это такие предприятия, как промышленные предприятия, понятно, да, что это отдел главных специалистов, то есть есть механики, энергетики, прибористы, отдел про безопасности. На каждом предприятии есть, как правило, свое IT-подразделение, соответственно, которое занимается в том числе внедрением систем про ремонтами. Второе направление, да, которое, ну, естественно, связано с ремонтами, это ремонтные сервисные предприятия, которые непосредственно ремонтируют оборудование. Тоже мы считаем, что они кандидаты на представителей этой отрасли. Очень важно и очень часто забывают о том, что есть техническая диагностика. То есть, большое количество предприятий и разработчиков, и продавцов, и внедренцев решений по технической диагностике. То есть, без, без этого наша отрасль, она неполноценна, не да? Отдельно мы выделяем поставщики ремонтных технологий, материалов, то есть, те, которые там, инструменты продают, да, какие-то уникальные материалы. Следующие, опять-таки, яркие представители нашей отрасли – без них никуда. Это разработчики и поставщики и интегратора системы СуТАИР. Я думаю, что вы слышали, знаете, кто-то работает, что у нас как бы, принято автоматизировать процесс управления ремонтами. Соответственно, от уровня этих решений зависит, собственно, эффективность наших процессов ТАИР. Как ни странно, есть разработчики стандартов. Опять-таки, чтобы какие-то новые наработки внедрить в производство, необходимо делать регламенты, положения, должностные инструкции. То есть целая история такой бюрократической документации. И компании, которые разрабатывают эти стандарты и их там сертифицируют, они тоже есть. Важный момент у нас будет сегодня целый там, рассказ про это направление, это разработчики данных. Я думаю, что вы знаете, какие такие сметчики. То есть компании либо люди, которые занимаются оценкой работ на ремонт, и от их квалификации зависит, сколько подрядчик получит денег за ремонты. Ну или, соответственно, сколько исполнитель сэкономит, изменив смету. Консалтинговые компании, как раз мы одна из таких компаний, которые занимаются вообще поддержкой и процессов Медиа, ресурсы, журналы, сайты, как ни странно, тут на рынке есть несколько интересных таких журналов, которые до сих пор выпускаются, посвященных именно ремонта. Образовательное учреждение, профессиональное сообщество. Какие форматы, да, то есть, поскольку мы говорим о сообществах, мы пытаемся объединить людей и вот этих компаний, организаций, которые я перечислил, в свое такое сообщество. Есть, в этом году мы возобновляем наш онлайн-формат такого сообщества. Это конференция в ноябре пройдет очном, ну, очный-залочный, да, то есть гибридный такой формат. Там можно поучаствовать либо как слушатель, либо как докладчик, соответственно, понять, что происходит в мире проектов ТАИРа. Опять-таки, как можно поучаствовать в нашем сообществе, вот каждый месяц мы проводим тематические вебинары бесплатные, соответственно, можно там поучаствовать или даже выступить. Чуть дальше мы расскажем о нашем новом формате, это дистанционное обучение, то есть онлайн-платформа, которая позволяет учиться и днями, и ночами, и зимой, и летом. Опять-таки, если мы наберем достаточное количество участников, мы планируем проводить опросы, то есть не хватает людям некой аналитики, да, то есть как раз, если мы объединимся, то мы сможем проводить такие опросы и, собственно, более четко формулировать свои направления работы. Обзоры проектов, статьи, все это на журнале, соответственно, если вы хотите интересоваться жизнью сообщества, у нас есть формат журнала, можно подписаться, можно стать автором, ну или читателем. В этом году мы начинаем, ну, продолжаем, скажем так, идею номинации, то есть на конференции мы будем отмечать наиболее успешные проекты, людей, команды, с тем, чтобы как-то, ну, некое духское соревнование, да, возобновить. Ну и два последних – это мотивно справочная поддержка. У нас сегодня будет рассказ о нашей идее, как все-таки объединить тему нормативно-справочной информации, то есть справочники и данные по оборудованию, как сделать так, чтобы ими можно было пользоваться вместе, да, соответственно, обогащая эту базу, ну и, соответственно, получая от нее актуальную информацию в виде обновления справочников. Ну, все новости, понятно, будут на нашем портале, ссылки по почте.